Добрый день! Это канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. А обсуждать события и новости последних дней мы будем сегодня с нашим гостем, историком, публицистом, советским диссидентом Александром Скобовым. Александр Валерьевич, приветствую вас. Добрый день, Дмитрий. У нас как-то снова становится напряженно на международной арене, по крайней мере, по новостным заголовкам, которые все чаще напоминают. Времена эпохи Холодной войны. Вот стало известно накануне, что Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО. В годы Холодной войны принято было считать, что мир является биполярным. А если мы говорим о сегодняшнем мире, каков он? Биполярный, однополярный или многополярный? Я считаю, что Холодная война, Вторая Холодная война уже давно является реальностью. Не вчера она началась. И, собственно, конфигурация этой расстановки сил в этой самой холодной войне, она примерно такая же, как и была в первую холодную войну. Есть, с одной стороны, цивилизация условного свободного мира, и есть противостоящий свободному миру мир авторитаризма, тоталитаризма. Мир э, деспотии, тирании. Э, вот э, этот раскол мира на две системы, он э, был и он сохраняется. И дело не в идеологии. Э, вот э, возникла иллюзия после э, краха СССР, что кончилось идеологическое противостояние, больше как бы нет альтернативы идеологической западному проекту мироустройства, и поэтому такой острой конфронтации в нашем новом мире уже быть не может. Но дело не в идеологии. Дело в том, что две общественные системы одна из которых основана на свободе, а другая на деспотизме, они несовместимы друг с другом. И они не смогут мирно сосуществовать. А уже какое идеологическое оформление приобретает это противостояние, это уже вопрос вторичный. Там Есть там какая-то идея коммунизма, некоммунизма или еще чего-нибудь. Это глубоко вторичный вопрос. Главное, что две общественные системы, две модели политические, они несовместимы друг с другом. Вот в 20 веке систему, которая основана на деспотии и тирании, возглавлял э, Советский Союз. Сегодня какая страна в главе этой системы стоит? Сегодня ситуация несколько сложнее, потому что та страна, которая ну, наиболее мощная из государств, противостоящих свободному миру, она ведет себя все-таки более осторожно на международной арене. А, а более напористо, более нагло, более агрессивно ведет себя страна, обладающая значительно меньшими экономическими ресурсами. Я имею в виду значит, соотношение между путинской Россией и континентальным Китаем. Но... Это, в общем-то, один лагерь, это один мир, это мир несвободы, который обязательно будет стремиться всеми своими силами разрушить тот международный порядок, в основе которого все-таки заложены принципы свободного мира. Заложены были после Второй мировой войны. А есть ли сегодня среди стран претендента на создание некого третьего полюса или третьей полярности? Например, на уровне риторики, как минимум неоднократно, такие претензии делает президент Турции Эрдоган, который вот опять же накануне заявил о том, что несправедливо это устройство мира, когда в Совете Безопасности вот пять крупных держав, которые являются победителями Второй мировой войны естественно есть и будут страны которые будут пытаться лавировать между этими двумя противостоящими лагерями и в какой-то степени можно говорить опять-таки о воспроизводстве ситуации первой холодной войны, когда был как бы первый мир второй мир противостоявшие друг другу и между ними некий такой вот третий мир, за влияние в котором велась, собственно говоря, борьба между Первым и Вторым мирами. И да, определенное количество стран попадают в эту категорию Третьего мира, который пытается лавировать между первыми двумя, Ну, рано или поздно каждый из этих стран все равно придется делать выбор. А вообще, если отбрасывая вот сейчас двухполярное да, устройство мира, с претензиями Эрдогана, по сути, вы согласны или нет, которые он озвучил сегодня, по-моему? Кое в чем он, безусловно, прав. Потому что система, при которой существует пять привилегированных членов международного сообщества, и это, это привилегированное их положение закреплено институционально, в системе международных отношений, в системе международных институтов. Да, вот, э, эта ситуация, э, конечно, несправедлива. Э, и э, главное, что она не может оставаться неизменной. Э, потому что если это э, было зафиксировано по итогам Второй мировой войны, э, то соотношение сил, которое было на тот момент, э, оно же не может оставаться неизменным. И, конечно, вот этот рудимент 45 -го года, рудимент вот этого мира послевоенного, это право пяти стран быть постоянными членами Совета Безопасности ООН и право вето, которое имеют эти страны. Это должно меняться, безусловно. И какая-то реформа Организации Объединенных Наций в перспективе необходима. Но дело в том, что для проведения реформы существующих международных институтов нужно как минимум преобладающая, ну, политическая воля преобладающего большинства членов международного сообщества. А в условиях мира вот этого биполярного, расколотого на два противостоящих друг другу лагеря, независимо от того, насколько эти два лагеря организационно оформлены, формально, неформально, но они есть, они объективно существуют, два противостоящих друг другу лагеря. В, в таких условиях провести мирную реформу международных институтов, той же самой Организации Объединенных Наций, ну, видимо, не представляется возможным. Но говорить об этом, безусловно, надо, и в этом Эрдоган прав. При, э, при всей моей крайней неприязни к Эрдогану я тут э, как бы должен констатировать, что в этом он прав. Не представляется возможным оно на дальнюю перспективу или все-таки в какой-то какой период времени вот эта вот реформа да, организации объединенных наций, о которой вы говорите, она все-таки возможна не только теоретически, но и практически? Ну, я считаю, что для того, чтобы такая реформа стала возможна практически, должна наступить какая-то очевидная развязка в нынешнем этапе противостояния двух лагерей. Я, кстати, считаю большой ошибкой международного сообщества, что оно не воспользовалось ситуацией проигрыша Советского Союза в Холодной войне первой, для того, чтобы тогда провести какую-то реформу международных институтов. Тогда это было возможно. Но как-то к этому отнеслись легкомысленно, э, посчитали, что и так сойдет. Э, главная причина обострения международных отношений вроде как ликвидирована, ну и как-нибудь мы проживем дальше так. Это было действительно недальновидно, э, легкомысленно, и были допущены очень серьезные ошибки мировыми политическими элитами. Вот тогда была возможность провести реформу. Сейчас нужно ждать до новой какой-то развязки, ну вот типа краха Советского Союза. Возможность этой реформы может быть была даже еще и в начале нулевых. Мы же помним, когда собственно как раз таки и учреждалось это посредство при НАТО. И мы помним официальные речи и того же Путина, и того и премьера тех времен Михаила Касьянова, которые говорили чуть ли не о том, что Россия в какой-то глобальной перспективе может, быть, может также стать членом НАТО. В какой момент Россия решила от этого отказаться и почему, на ваш взгляд? Я думаю, что в начале нулевых никакой уже такой перспективы не было. Потому что та политическая элита, которая сложилась в этот момент в России, на тот момент уже... Она себе представляла международный порядок совершенно не так, как его представляли себе все-таки большинство западных политических лидеров. И прежде всего российская политическая элита все более тяготилась, это было видно уже в начале нулевых, она все более тяготилась прошитым, в Современный международный порядок, ну хотя бы формально, хотя бы на уровне деклараций, прошитым принципом верховенства прав человека в международных отношениях. Ну вот заканчивая уже, наверное, с темой с НАТО, да, вот эта вот приостановка работы постпредства при НАТО. Приведет ли она к какому-то очередному витку международной напряженности или это уже просто, так сказать, закрепление де юра тех вещей, которые на практике, собственно, и так существовали? Я считаю, что это скорее второе, что само по себе эта вещь достаточно формальная. Но это симптом, это проявление именно того, что международные отношения приобретают все более конфронтационный характер. Давайте теперь к внутрироссийским событиям с вами перейдем. Новый рейтинг Левады-центра вышел вот несколько дней назад, в котором говорится о том, ну главный вывод, да, о том, что 47% россиян, хотели бы видеть Путина на посту президента и после 2024 года. С одной стороны, по сравнению с предыдущим подобным исследованием, тут есть явное снижение, по-моему, чуть ли не на 10%. С другой стороны, на 22 втором году правления Путина это почти половина россиян. Это вот все-таки много или мало? Это много. И это говорит о том, что... Большая часть, ну, тех граждан, которых можно условно назвать, ну, такими умеренно консервативными обывателями, они все еще сохраняют лояльность существующему режиму. Я думаю, я об этом неоднократно писал в каких-то своих публикациях, что, конечно, лояльность этой части населения все еще держится на имперских, великодержавных, шовинистических предрассудках, которые продолжают культивироваться существующим режимом. И достаточно эффективно продолжают культивироваться. Вот мы видели, что в стране, не являющейся империей или бывшей империей, не комплексующей по поводу утраты этого статуса, гораздо легче происходит отход от лояльности диктатуры, диктатуре вот этой умеренно консервативной части граждан. Это мы видели в Беларуси, где... Реальная поддержка Лукашенко упала катастрофически в прошлом году. Там, ну, может быть не до 2%, как утверждала оппозиция, но это было явно меньше 20%. При том, что ранее Лукашенко пользовался действительно такой же массовой поддержкой, как и Путин в России. Вот, в России этого пока не происходит, такого обвала э, лояльности умеренно консервативных граждан. Э, я это связываю именно с э, имперскими предрассудками великодержавными. В этом же исследовании есть подразделения по возрастным категориям. И вот среди молодежи, таких людей, которые хотели бы видеть Путина на посту президента после 2024 года, 32 процента. Вот если мы говорим о молодежи, а 32 процента среди молодежи это много или мало? Для молодежи много. Мы привыкли уже говорить, что молодое поколение, оно в принципе более свободно, оно в принципе не приемлет путинскую систему. Видите, это далеко не, не так радужно, если до сих пор треть, как минимум, молодого поколения тоже сохраняет лояльность этой системы. Это много. И я сейчас попробую все-таки, заканчивая разговор об этом рейтинге, вывести на некий позитив. Вот смотрите, если мы смотрим э, из года в год вот это исследование, да, то мы видим, что все-таки идет тенденция к снижению. Вот это вот снижение, оно, э, как вам кажется, идет э, именно по причине смены поколений, главная причина именно в этом, или какие-то еще здесь заложены другие причины? Ну, смена поколений здесь, безусловно, играет э, большую роль. Э, лояльность более старших э, поколений, она э, во многом основана на негативных воспоминаниях о 90-х годах. И отсюда вот этот культ стабильности. Все, что угодно, лишь бы сохранялась стабильность. Любые потрясения и общественные перемены, они всегда к худшему вот такой синдром существует у значительной части населения, пережившего 90-е годы. Ну а как бы те, те, те, кто просто позже сформировался уже как сознательная личность или даже родился уже позже, ну они, естественно, от этого свободны. Этот процесс будет идти. Просто он, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам бы хотелось. У меня не так давно был разговор с одним известным литовским поэтом-антисоветчиком русского происхождения, у которого я как раз-таки спросил в ходе разговора о том, а как вам кажется, сколько поколений должно смениться, чтобы вот в голове у людей не оставилось вот такого понятия, как «homo да? а Вот Он мне сказал, что в свободных странах, на его взгляд, это 2-3 поколения. А в таких странах, как Россия, на ваш взгляд, сколько поколений должно смениться? Я вообще не разделяю эту точку зрения, что наши проблемы от того, что сохраняется тип человека Homo Sovieticus. У меня другая точка зрения на этот вопрос. Я считаю, что у нас, к сожалению, сформировался за годы правления Путина новый тип человека, хомопутинистика. путинистика, И он ничуть не симпатичнее Homo Sovieticus. Здесь нет прямой преемственности. И вот, вот этот тип э, э, конформиста, а по, по сути дела халуя, да, уже но, нового типа, э, он э, сформировался именно э, за годы существования путинского режима. В таком случае объясните нам, в чем принципиальная разница между хому-путинистом и хому-советикусом. В чем, в чем принципиальная разница? Но ну, в том, что они эти два типа человека формировались в совершенно разных исторических условиях, Homo Sovieticus в значительной степени сформировался как ну, вот после эпохи большого террора. Когда действительно все, все было задавлено и закатано в асфальт так, что никто шевельнуться не мог, и это уже несколько поколений воспринимали как данность, как данность, с которой ничего не сделать, и ну, просто к которой надо как-то приспосабливаться. Знаете Наши современники Они видели совсем другую систему Гораздо более свободную Гораздо менее страшную И Значительная их часть отказалась От этой свободы Не, не потому что им приставили Пистолет к виску Потому что это был действительно Их выбор Они вот предпочли конформистскую модель жизни не в результате террора. Это, на мой взгляд, хуже. Еще вот был рейтинг Левады Центра, тоже один из таких недавних, и в нем измерялось отношение россиян по отношению, в частности, к ЛГБТ, и было отмечено, что оно очень сильно ухудшилось за последние годы, там порядка 60% очень негативно относятся к ЛГБТ. На фоне этого у нас есть такие новости, как пытки в колониях, да вот эти вот десятки гигабайт информации с саратовской колонии, которые мы видели благодаря ГУАГу. Нет, та же самая, та же, то же самое однополое насилие. Мы видим, как у нас учащаются различные школьные шутинги, и вот последний случай, когда уже шестиклассник там в Пермском крае, да, как раз вчера эта новость была, стащил ружье у своего отца и выстрелил, ну благо там обошлось все без жертв. И очень много таких новостей, связанных с насилием. Вот на ваш взгляд, можно ли сказать, что у нас очень любят Путин, там Песков и прочие официальные лица говорить о духовных скрепах? Вот не кажется ли вам, что скрепой все чаще и больше становится в России именно насилие? Насилие было и остается духовной скрепой э, системы, э, которая построена на насилие. Э, это относится к э, России дореволюционной, царской России, это относится к России большевистской и сталинской точно так же, и это точно так же относится к современной России путинской. И вот вы говорите, что путинская Россия построена на насилии. Что вы имеете при этом в виду? Какие основные события? Когда мы говорим о большевистской, мы понимаем, о чем идет речь, да, революция, гражданская война. А если говорим о путинской России, то вот какие события, которые нам позволяют сказать о том, что она построена на насилии? Ну, начнем с того, как рождалась путинская Россия. Путинская Россия рождалась в огне Второй Чеченской войны. Вот э, этот самый дракончик путинизма, он э, вылупился и выпал из этой кровавой трясины. Ну, потом уже дальше креп, э, все больше, но, но вот э, он э, родился из этого, напитался этой кровью. Ну, в принципе, да. Дальше мы можем с вами вспомнить и взрывы домов, и убийство журналистов, и убийство политиков. Тут я имею в виду, конечно же, Анну Политковскую, Бориса Немцова и не только их, и многих, многих других. Попытка отравления того же Алексея Навального. И э, этот ряд можно продолжать, к сожалению, бесконечно. Хотелось бы, конечно, чтобы в этом ряду, в конце концов, была уже поставлена в скором времени точка. И будем надеяться, что это так и произойдет. Спасибо большое, Александр Валерьевич, за то, что вышли сегодня э, к нам в эфир. Вам спасибо, Дмитрий. Всего доброго. Да, Надеюсь, до свидания. Всем... Историк, публицист и советский диссидент Александр Скобов был сегодня гостем эфира канала «Форума Свободной России». Я, Дмитрий Семенов, на этом с вами прощаюсь. До следующих выпусков. До свидания.